Оторвало с гайками, Этот ветер вовек не кончится, Этот век заштормил до смерти, Этот вечер в закате корчится, и в рассвет по утру не верите. Нам держать это не под осени. На канатах малой пропавших, нас разделит расчет по осени. Навернувшихся или павших Распрямилась надежда паруса И не ждите стихов о нежности за Донбасс Слились в схватке яростной Русь и вырусь на русской местности За всех нас слились в схватке яростной Русь и вырусь на русской местности.